Устройство вот упорки купорки жестяных банок четырех типов универсального. Первый образец диаметром 101 мм. Берем крышку. Для перехода на более на большой диаметр 155 мм перемещаем упор. Также это устройство подходит для работы банок с меньшей высотой. Например, вот таким. Для перехода на меньшую высоту необходимо переместить траверсу до контроля зажимов. Далее закрепляемся на необходимой высоте И приступаем к работе с более низкими банками. Также эта установка предназначена для банок с диаметром 218 мм. Для этого необходимо перенастроить немножко установку, снять упор. специальную подставку установить и банки готовы к Таким образом осуществляется работа. На четырех тип банк на одной установке.